Привет, привет, привет. Ребята, я Шкипер, а, кто меня еще не знает, то теперь вы знаете, что я Шкипер, я, вот он, сижу, играю, вот. А, Наконец-то, в общем, полетел компьютер у меня, а, пришлось все переустанавливать, соответственно, все сохранения тоже уже не неактуальны, пришлось проходить а, ровно до того момента, где закончу. И, кстати, последнее видео по этой игре смотрел, э, почему-то заметил отставание по э, по звуку, то есть звук остается от картинки. Не знаю почему, то есть на самом видео, то есть когда я записывал, все в порядке. Потому что я не буду перезаписывать его, так. продолжим дальше играть. Это уже пятая серия по этой игре, вот. Ну да. Беги, беги. Вот я не буду записывать. Скажи, говоря, учитывая то, что я заново переходился, проходил эту игру, соответственно, не смог соблюдать э -э прокачку оружия, также ровно как было, поэтому извините, какие-то моменты у меня будут немножко не так прокачаны патронов побольше и сюда еще патронов и пока больше не вот, э... так что некоторые моменты будут а, в другом но я думаю, это очень ой ой, ой, ой, ой, ой, дружище, валет! А ой, а он, Ой, мне в дали дарелся. дарелся. ой, еще патроны Махача. Так, ну, что Так, он пока отвлечется А, нет. Он пока отвлечен, я думал. Это думал, типа получится его убить, а они жопы чувствуют э, летящие в них патроны. Поэтому придется нам с вами. Ну, вот, суть уворачивается, Ну, это же. Это же, откровенно говоря, щит. Это чит. Ребята, играйте без щитов. Мне интересно, с щитами играть. Вот я его сейчас вообще не вижу. Но при этом горло, конечно, не пошли, но тем не менее пробил вроде стх, а значит. А значит мы все делаем правильно. Так, ну ладно, хватит. Ой, что-то мы тут задержались. Пойдемте, это Это ребята просто Это странно они или все уворачивается я уж забыл на самом деле я конечно прошел тут пострелял но типа я уже умри пошел отсюда выйдет отсюда ну да ладно вот. Так. Вот там. да там. Вот там. Вот не Вот Хорошо! Хорошо, начали! Хорошо! Пойдем! Детка, пошли, не бойся, Лейлин Борт. Давайте что у нас по патронам опять? Мы с на патроны опять сильно просили. Давайте уберем парочку. Так, далее. Выстрел, какой-то крутой выстрел. Мы разблокировать его пока не можем. Давайте хотя бы пока купим патрончик для. Не бойся, идем, я вперед иду, переживаю. Его вообще Иши. Ты давай там, уложите его в не посмотрит, баба? Я сдох! Я сдох! Ааа, сори. Это я что-то ворвался. Глупо. Давайте сейчас переиграем. Я извиняюсь, конечно. Можно было бы это вырезать, но нечестно. Это на легком уровне, можно меня презирать вообще. Честно. Ну я что-то себя жестко поверил. Против я хочу скинуть. Блин. Там, там, там. Улетел отсюда. Я Блин. в орудии. Оружие, конечно. Нет, он словил они его, да ладно Пошел Ты уже все хугил, да? Куда-то улетел, прости, пожалуйста Пошел поехали Ребят, не, будем, не будем тормозить давайте ну а сори извините правда у тебя какой красивый глаз это честный Честно. Честное слово ты мне не веришь пойдем пойдем пойдем с Третья наверное, не оставил да. ладно, ладно А... Надо же ка я не понимаю до конца, что им не занимается. Воду, сказать, в сторону. А, нет, херани. Ну извини, он... так нравится, как бы, все разносить. По-моему, еще никто не жалост кроме тебя. Ирожалы. Да, да. бывает что... за прилавку серьезно что а вот <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> а, знаешь вот, вот не лезла вначале и было в порядке. <свеч> <свеч> сейчас, вот. Пошел уже отсюда как это шутки пойдемте быстрее, мы слишком медленно... Двигаетесь. Идем, идем парк. Идем, не будем останавливаться, надо быстро. Быстро, быстро закончим. Давай ну, быстро быстрее начнем, быстрее, а, начнем. в принципе, Лучше смотрели. Если нет, то ваш. Бляха, я сейчас выбираю. Я тут позаду меня это делаю. Пошел. Эй, я надеюсь, все в рамках. Все правильно? Сейчас пойдем. Это твой план? We have to go. Hell with it. Roll the Не, ну мы бы на финанки я думаю. Ну да ладно, это же игра. В принципе, иди вперед лучше. него можешь все крути, конечно. Да. да что ж такое? Да, да что же это сдох е это, это хренер, дам Ой, ой, ой, ой! Oh, no, no, no. Есть за что подержаться! Быстрее, зажми! А, нас, нас, мы, мы как, говно просто упали в воду. Но утонуть мы не можем, поскольку мы ну, говно. И оно не тонет. Мы мне так говорили в детстве, по крайней мере. Я никогда не пробовал, кстати. Ну, не пробовал. не наверное, все сарказм lies в hint Вы truth. полную half this trip Но еще как Это Так, ну ладно, я думаю это нормальное начало пятой серии, так сказать, восстановление всей серии продолжения по этой игре. В плане, что я планирую дальше снимать и продолжить. Закончить, так сказать, эту игру. Пройти до конца. Ладно. На сегодня мы закончим, поэтому если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу картинки также, если мне правда интересно. Вообще, картинка нормальная, ничего ли не отстаёт, порядка По поводу звука, потому что я сейчас сказать, сижу с обычного микрофона с наушниками. Короче, вот, и денег, к сожалению, пока на это тоже нет. Я, конечно, не думаю вообще не задумался Ну, в общем, это все слова, мелочи. А, относительно серии. спасибо, что посмотрели. Всем спасибо. Ну, всем пока.